На дворе лето, в стране Смешариков, настоящие каникулы. Купаемся, загораем, играем с друзьями, собираем полевые цветы. И обязательно смотрим любимые мультфильмы. Вот это каникулы, вот это Смешарики. Крош, Божик, Нюса, Бараш и Александр Олешко веселятся и хулиганят вместе с вами. Каждый день в 20-30 домашние сказки. Домашние.